Ай, блин, слишком светло. Мои глаза. После этой <кхм>, операции светобоязнь – это норма. Не о чем переживать. Боль скоро пройдет. Не беспокойтесь. Ну что же, перейдем к делу. Я задам вам несколько вопросов, а вы ответите. Ничего страшного, мы вам поможем. Что? Что произошло? Где я? Кто я? Вы! Что вы сделали? Потеря памяти – дело серьезное. Поэтому мы вам и хотим помочь. Я задаю несложные вопросы, а вы даете ответы. Для вашего же блага. Мы договорились? Первый вопрос. Как вас зовут? С днем рождения, Эбби. Спасибо, мама. Меня зовут Эбигейл. Эбигейл Ламби. Опять это черт резистентность. Кайлу, молчи, а то услышит. Видимо, ваша память регенерируется сама по себе. Причем с безумными темпами. Извините, отвлекся. Можете вспомнить что-нибудь о себе, друзьях, ну или семье? Спасибо, Хлоя. Не за что, сестренка. Я помню сестру хвою, а у мамы разъебовался. Мис Ламбер помнит семью. Память регенерируется очень быстро. Я проведу дополнительную операцию. Доктор Хью, подготовьте аппарат. Кончим с этим. Пойду напьюсь. Кайлу, напиши протоколы и внеси результаты в базу данных. Пабло, передай мис Ламбер, доку Хью. Что же, мисси, идите вон туда, ни шагу в обратное направление. Ради вашего же блага. Мисс Ламбер, вам в эту камеру, ту, что левее... И что уставились? Живо, я сказал. Мне вас еще тут не хватало. Документацию еще писать надо. Что стоим, как вкопанные? Живо в камеру! Твою овсянку? Опять гости на двадцать минут. О, сама Эбигейл Ламбер. Если она тут, всем крышка. Алло. Чем обязана? А, да, забыла поздороваться и представиться. Я Эбигейл. А ты тоже тут лечилась? Если пребывание тут ты называешь лечением, то спасибо за интерес. Я здорова, как пельмень. Ну, а теперь весь город. Эпигейл Ламбер, опаснейшая инсургентка, враг общества номер один. Самая сильная, ловкая, выносливая, таинственная. Да, по такой тебе этого не скажешь. Ты была лицом новой революции. «Фьючер Ворлд Компани» пытался избавиться от тебя, но ты их всех с локтя ушатывала. Я видела. Но сейчас ты тут, а твои умения забыты. Через несколько минут тебя поведут окончательно промыть мозги от остатков памяти. Если ты сейчас что-то и вспомнила, так потом ничего и не вспомнишь. Я видела это много раз, и не хочу видеть это с тем, кто может изменить нашу жизнь. Перевернуть все с ног на голову. Ты этого не заслуживаешь. Ты должна бежать. У меня есть идея. Ты сможешь. Как? Ты действительно знаешь? Ну что же насчет тебя? Ты тоже будешь бежать? Нет, я не смогу. Я знаю, где можно спрятаться за несколько дней. А ты должна валить. Перед запуском той промывающей мозги фигни... Постоянно все замыкает на минутку. Этого достаточно, чтобы свалить. И, пожалуйста, помни меня. Я Молли. Спасибо, Молли, за помощь. Я обязательно вернусь за тобой. Обещаю. Ты очень добра ко мне. Просто за мое прошлое, которое, надеюсь, будет и моим настоящим с будущим. По Потрындели и хватит. Эбигейл, пора на процедуру. «Действуй по плану, я в тебя верю». Давай, Лифт, давай! Нет, она сбежала! Вызывайте робота-охранника! Wow.